Что делать, если я бомж? Вообще-то работать помогает, окуенно помогает. Причем я, я вам скажу вот, реально, да, ситуацию в мире, в мире ситуацию. Вот вы найдете столько юристов сейчас, бомжей-юристов, ебанутых юристов, которые даже не юристы-юристы, а вот сантехника нормального вы не найдете вообще. То есть я знаю сантехников, я знаю электриков, которые миллионеры. И сантехники, и электрики. Я, я также знаю юристов, которые бомжи. Поработать заебись. Причем не надебись, а вот качество. Что умеешь, делай, блядь. У тебя есть какой-то опыт, блядь. Стань лучшим в этом. Вы же, блядь, знаете, в чем ваша проблема? Вы никогда, никогда даже не хотели хотеть быть лучшими. А лучшими в мире это, блядь, это не мое. Не. А как хуйня какая-то. Я так чисто поживу под этим, по как бы, ну там, там посмотрим, что будет, короче. Понимаете, у вас никогда не было желания быть лучшими. Вот чем бы ты ни Ты можешь быть, блядь, дворником. Вот у меня тренер. Доминик. Его отец был эти, это, садовником. Миллионером садовником, так на всякий случай. Миллионер садовник. Ну, конечно, ну, поначалу сам как бы садовника, а потом набрал людей, они садовники, там газоны постригали. Миллионер садовник, да. Так вот, если вы станете... Не ебанутым, не, не вот этим алкоголиком с Жека э, этим самым, сантехником, а нормальным, четким, который будет вовремя приходить и хотя бы что-то делать. Знаете, в чем прикол в, вот, в той же самой России, там, Украине и в СНГ? Если ты хотя бы что-то делал, то есть там рестораны развиваются, знаете, от чего? Потому что, сука, людей не травят, блядь, кошками, нахуй. И, и, и туда все ходят, потому что там, блядь, можно не сдохнуть. Так вот, и вот если вы становитесь сантехником, ну, который, сука, хоть что-то может сделать, блядь, вовремя, как пообещал, в течение года вы не сможете физически, если вы, тем более, если вы находитесь в СНГ, вы физически не сможете обслужить всех своих клиентов и вам придется бизнес организовывать вам придется блять вас заставят бизнес вас будут просить организовать бизнес скажут блять ну давай когда же уже вот я же тебя жду уже месяц блин а ты все не можешь понимаете вот сантехник вот. а если вы будете строителем который может построить например там ремонт сделать в срок и не удваивая цену в пять раз то, понимаете, у вас нет денег, потому что вы, сука, распиздяи и работать не хотите. Вот единственное, вот я вам серьезно говорю, если вы в той же самой России, в Украине, там, Беларуси не можете денег заработать, блядь, у вас симптом, вот этот синдром не мое, блядь, вы просто тупо нихуя не делаете. Гарантирую блядь, вам, гарантирую процентов А чтобы что-то делать, нужно хотя бы что-то уметь и учиться. А вы все делаете на полшишки всегда. Например, в китайской, вот в Китае, Традиционно у них нету причины или, например, роскоши выбирать, например, те вещи, которые необходимо, например, делать для жизни. Например, пойти на работу, в какую-нибудь устроиться. Например, когда вот в Америке приходишь в школу, там вот доска почета, там лучшие ученики школы, которыми мы гордимся, там в основном китайцы. Иногда есть выходцы из СНГ, иногда, но китайцев всегда больше. Значит, как у них традиционно закладывается трудолюбие? Трудолюбие. Оно закладывается так, что, знаешь, смотри, вот, э, детям объясняет: У тебя есть долг перед семьей, блядь, вот и не ебет. И ты будешь деньги зарабатывать. Мы на тебя надеемся, мы тебя отдадим в самую там, лучшую школу, короче, будешь математиком. И китайцы сидят, вот это трудолюбивость. Вот трудолюбивость у них есть, причем она не выбирательная да? Вот не то, что там. Вот поймите, если бы вы как в Китае жили, мы бы не говорили про вот эти четыре там, направления там и так далее, Харма и так. Ебошить надо, блядь, и все. Вот хочешь. Быть не, не нищим бомжом. Ебожить. Не, у нас, у нас, понимаете, человек этого воспринять не может. Ему нужно, чтобы вот оно вот нравилось. Если оно не нравится, фраза «не мое, блядь». Значит, смотрите. Прикол в чем? Если вы, например, поговорите с очень богатыми людьми, у них нету такого «не мо. Так вот. К чему я все это как только наш смотрите первый э, первые звоночки первые звоночки того что вы бомж и останетесь бомжом пожизненно бесповоротно и навсегда у вас есть в голове не мо вот смотрите вот ты говоришь не бою моё сразу раз Ух ты, а, наверное, я такой олигарх, что пиздец. Смотрите по сторонам, думаете, ой, все, в золотой лепнине, блядь, у меня дворец пятиэтажный. Да, точно, вот это все хуй, это, короче, не мое. Точно, сто процентов, это я знаю. Вот, вот так надо себя диагностировать, когда вы живете в шизофрении, в нищете. И не мое является первым симптомом болезни. Она хуже рака, хуже рака намного хуже. А вы же сами говорили, что есть брахманы, а есть еще ебанутые есть, и, и купцы есть, а еще больше всего есть ебанутых людей, потому что если ты сидишь, и ты чмошник, и ты в говне, и ты, и ты блядь, жизни не видишь, блядь, ну какое твое, блядь, твое это быть бомжом, понимаешь? Вот твое это быть бомжом, реально, и пиздец. Вот это твое.